Ну, здравствуйте, снова я. Сегодня рассказ о курорте Авариаз во Франции. Я думаю, что многие, наверное, о нем слышали, потому что я на нем слышал очень много. Очень много слышал хвалебных вещей, видел много каких-то безумных фрирайд-фотографий. Мы такие, типа, крутые фрирайдеры, фрирайдим во Вариазе. Мы такие, типа, клевые, катаемся во Врязе. Очень много наслышанных в великих сноупарках, парках всяких ава сноу на которые вся молодежь там паркить. Но ну, вот мы добрались на него наконец-то с нами. Что можно сказать, это опять-таки некий конгломерат, зон катания вокруг поселка Марзин, Авряз. это и зона катания, и новостроенный курорт, плюс его в том, что он построен прямо на горе, то есть можно жить не только там рядом со окном, можно жить прямо на склоне, потому что склоны в этом поселке, собственно, это и есть улица этого поселка. Насколько это интересно и удобно, я не знаю, я не понимаю, мне видится это неинтересным, по крайней мере, то, что я увидел, меня нисколько не заинтересовало. Значит, давайте перейдем по катанию. Катание, на мой взгляд, в Варязи такое же, наверное, унылое, как и во многих раскрученных среди русских туристов курортов. Но ничего интересного я для себя не нашел ни в одном из аспектов. Притом, скажу сразу, прямо, честно, мы приехали в него, ну, после хороших снегопадов несколько дневных когда катали там другие курорты соседние нам было прекрасно здесь мы не нашли для себя ничего интересного ни хорошего снега ни хорошего рельефа интересного да вообще ничего на самом деле кататься просто на мой взгляд негде все какое-то унылое какими-то кусочками Единственное, наверное, вот я долго не мог понять что же манит людей туда почему там вау авариас авариас там фрирайд фрирайд но я нашел для себя только одно объяснение единственное это то, что фрирайд в Вриазе, он абсолютно новичковый, он абсолютно читаемый, он абсолютно видный, он абсолютно досягаемый. То есть вот едешь на подъемнике, вот он под тобой, поднялся с подъемника, ты поехал, и такой едешь, и такой типа ты фрирайдер. Есть одна проблема, это не фрирайд, это называется легкое внетрассовое катание. Достаточно среднего, начального Даже, я бы сказал, очень начального уровня Это не фрирайд, это не интересно, Это никому не нужно Просто лажа, это универсальные лыжи И ты там поехал, ты герой фрирайдер Не надо при этом, да, делать там. С другой стороны Это не мешает и позволяет делать Отличную фотографию, где ты такой весь в снегу С лавинным рюкзаком Такой типа, я фрирайдер Курорт дорогой Значит, сноупарк в принципе, просто хороший сноупарк. Никакой фери в нем, опять-таки, тоже не было. Их два, два сноупарка. Один среднего уровня, с уклоном на новичковое катание. Второй более лютый, для таких более экспертных парней. Естественно, в нем никто не прыгает не катается. Потому что он такой серьезный. Но, опять же, скажу, это не ферия Это не ферия Я знаю места в Австрии, в той же Франции, где они и побольше, но при этом никто не делает никаких из этого фейерверков у нас такой сноупарк да никакой сноупарк на самом деле абсолютно никакой сервис абсолютно такой же как во франции везде цены в общем-то недалеко не низкие удобства инфраструктуры да никакой удобства инфраструктуры нету Курорт, городок морзин еще хоть как-то интересен с точки зрения чего-то на Вавариас, это совсем в принципе новострой такой с калитушками по 22 метра квадратных, называется апартамент на четверг, ну в общем, ощущение от курорта унылая, бесполезная трата времени, денег, поездка в Вавариас, но мы должны были у вас есть, чтобы посмотреть, в принципе поделились опытом, надеюсь этот опыт будет для вас полезен, принимая решение о поездке в Вавариас, вы вспомните обо мне, может вас что-то сдержит, хотя мне в принципе не важно, я рассказал а вам уж самим решать, ехать туда или не ехать. Но все, чтобы не пропустить рассказ о следующем курорте, подписывайтесь на канал. Подробности, как всегда, читайте на сайте. Пока!